Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать очередной узор паутинку. Вяжется он очень просто, повторением одного ряда. Для вязания образца я буду использовать пряжу из строицка, Серия Ландыш, цвет Корал и крючок два с половиной. Приступаем. Делаем начальную петлю и набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 7 плюс одна петля. Цепочка готова. Придерживаем крайнюю пальцем и набираем 6 воздушных петель подъема. Делаем 2 накида и в ту же петлю, которую держим, Вяжем столбик с двумя накидами. Две воздушных и в ту же петлю основания еще один столбик с двумя накидами. 2 воздушных, в нижнем ряду отступаем 6 петель и в седьмую вяжем первый столбик с двумя накидами. Две воздушных и в ту же петлю второй столбик с двумя накидами. Две воздушных. Третий столбик с двумя накидами. Две воздушных. И четвертый столбик с двумя накидами. Получился веер из четырех столбиков с двумя накидами. Две воздушных петли перехода. В нижнем ряду пропускаем 6 петель. И в седьмую вяжем столбик с двумя накидами. Две воздушных. Второй столбик с двумя накидами. Две воздушных. Третий столбик с двумя накидами. Две воздушных. И четвертый столбик. Две воздушных петли перехода. Отступаем 6 петель и в седьмую вяжем следующий веер по такой же схеме. Так довязываем до конца ряда. В конце ряда, когда связан крайний веер, вяжем 2 воздушных, отступаем 6 и в седьмую крайнюю петлю ряда вяжем столбик с двумя накидами. 2 воздушных, Второй столбик с двумя накидами в ту же петлю. Две воздушных. И крайний столбик ряда также с двумя накидами. То есть заканчивается ряд веером из трех столбиков. И в начале мы также вязали 3 столбика. Разворачиваем вязание и переходим к основному ряду, который будет все время повторяться. Набираем 6 воздушных петель, 4 петли подъема и 2 в узор. Теперь будем вязать вот сюда, под 2 воздушных, между первым и вторым столбиками. Столбик с двумя накидами. Две воздушных. Второй столбик с двумя накидами. В начале ряда у нас снова получилось три столбика. Две воздушных петли перехода между элементами. Следующий веер из четырех столбиков будем вязать под воздушные между первым и вторым столбиками веера предыдущего ряда. Первый столбик. Две воздушных. Второй столбик две воздушных. Третий столбик две воздушных. Четвертый столбик. Две воздушных между элементами и каждый следующий веер этого ряда вяжем над предыдущим между первым и вторым столбиками. В конце ряда, после крайнего веера и двух воздушных, между первым и вторым столбиками из трех, свяжем веер также из трех столбиков с двумя накидами. Повторюсь, в конце и в начале ряда у нас всегда веер из трех столбиков. Вот этот ряд мы будем все время повторять для создания узора. Разворачиваем вязание. 6 воздушных петель. Вот сюда свяжем еще два столбика. Начальный веер из трех столбиков готов. Две воздушных. И над следующим веером между первым и вторым столбиками вяжем веер из четырех столбиков с двумя накидами. Заканчиваем ряд веером из трех столбиков.